студентка первого курса Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ. Корону победительница выручила председатель жюри Изольда Сахарова и проректор по социальной и воспитательной работе КФУ Ариф Межведилов.